И всем привет! Это Аннигилятор и мой видеогайд по 113. Наслаждаемся! И начнем. Сегодня у нас в гостях самый редкий гость в гайдах и рандоме, китайский тяжелый танк 113. Скажу сразу, данный танк подходит больше скилованным игрокам. Игрокам средней руки будет на нем тяжеловато. Так что выбирая данную ветку, имейте это в виду. Хм, если ты меня еще смотришь, то ты парень не робкого десятка и не боишься трудностей. И я расскажу, какие модули перки ТТХ для данной машины использовать лучше всего. Дабы повысить популярность в патче 9.13, он был немного аппный. И самое интересное и важное, ему увеличил угол склонения оружия на 1 градус. И он стал равен 5 113 был сделан китайскими инженерами на основе СА-4 казалось бы, советы, что тут можно испортить, но данный танк это не заводская работа, а какое-то подобие подпольного производства. Скажу сразу, 113 у меня в ангаре есть. Изначально, когда я его взял, он мне очень понравился, но спустя какое-то время мой пыл поутих. И я понял, что зря Пролу 9 уровень, он был гораздо круче. Так что данный танчик я катаю редко и вы сейчас поймете почему. Начнем с орудия. И этот стол мне нравится. 122 мм со средним уроном 440. Но по мне так чаще вылетает в среднем 500. За 6 выстрелов в минуту мы накидываем целых 2600, что на 400 больше, чем у ИС-А4. Да и пробитие, в принципе, комфортное 249. Точность среднем, но вполне комфортное. При условии, что такой же стол стоит на китайском ст 121. На нем в отдельном гайде. Так как в нашей игре решает альфа, то стол это плюс. Совет. Если не хватает углов, то заедьте задом на горочку, пригород или маленький камушек, и стол у вас опустится. И ловите еще одну подсказку: на данном танке мы используем тактику СТ. Да-да, ты не ослышался, СТ. Поверь, что ты на СТ, и играть тебе станет намного проще. Ведь судя по нашим ТТХ, мы СТ-приросток. А теперь подробнее. Наша критическая скорость 50 км в час, которую мы набираем очень резво, в отличие от того же со 7 и со 4 -го. Да и при маневрах мы очень даже резво, так что бояться, что нас закушает какая-нибудь ст не стоит. Скажу сразу, забудьте о таране. Если, конечно, перед вами не картонный француз, и то стоит подумать два раза, так как масса у нас небольшая, и мы получаем неплохой урон. И тут плюс, да что в нем не так, скажете мы, а я вам отвечу, самое а -а -а. слабое место в этом танке это броня. Если башня у нас еще более-менее, лоб 240, борт башни 160 и относительно небольшие лючки, то вот корпус совсем неоднозначен. Первое, что бросается в глаза, это верхний броневиз с бешеным углом наклона, но, к сожалению, всего 120 мм. Что в теории должно помочь нам вытанковывать кучу урона, но на практике... Все получается не так уж хорошо. По своему опыту скажу, что броня очень рандомная. И выезжая на какого-нибудь противника, я не могу рассчитывать на непробитель и рикошет. Одним словом, броня это большой рандом. Про нижний брони 100 мм я вообще молчу. Его шьют восьмерки, да и некоторые семерки в том числе. Скажу так, ромб это наш, может помочь. Иногда выручают борта. Кстати, борт у нас всего 90 мм. Дам совет, прячьи наши НЛД. Так как за ним у нас находится боеукладка и двигатель Эти два модуля ну очень, блин, часто критуются Одним словом, беда в совокупности танк получился неоднозначным, и я был бы рад, если бы ему дали хоть немного брони. Ну а теперь модули и перки. Для данного танка я бы порекомендовал установить досылатель, усиленные приводы наводки или вентиляцию, как стоят некоторые, и стабилизатор. По поводу экипажа тоже все очень просто и стандартно. Командиру лампочка, остальным ремонт. Затем командир ремонт, наводчику плавный поворот башни. Механику плавный ход, заряжающему бесконтактную боевую кладку. А уж затем боевое братство. Далее советую чистоту и порядок для снижения пожара, ну а потом на ваше усмотрение. Так что подписывайтесь на мой канал, если кому-то вам понравилось, ставьте лайки, ищите меня вконтакте, ну и аннигилируйте рандом.